продолжаем выбирать двух или трехкомнатную квартиру в сочи всем привет сегодня у нас третий день поиска двух или трехкомнатной квартиры в сочи для наших покупателей из новосибирска сегодня мы смотрим несколько квартир без ремонта вот такой вид квартира эта появлялась в моих обзорах она общей площадью что-то около 105 метров. К этой квартире есть гараж. И здесь это помещение тоже можно спланировать. Там две комнаты. И здесь можно сделать две комнаты. Второй балкончик. Смотрите, какой показательный подъезд. Это въезд в гараж. Вот так выглядит сам дом. Далее мы проехали в соседний дом, который тоже находится на Бытхе. Видео уже снимаю следующим днем, потому что тут на скорую руку не хотелось бы. Это два дома-близнеца на закрытой территории. На первые документы еще не получены. А мы смотрели квартиру вот в этом доме на третьем этаже. И это один из самых моих любимых домов в районе Бытха. Смотрите, как классно. Тут все сделано. Сейчас тут идут ремонты. Поэтому кресло накрыли. Такие модные часы, люстры, картины, зеркала. В общем, все сделано со вкусом, дорого-богато. Есть видеонаблюдение. Подается квартира вот на первом этаже. Стоимость ее 10 миллионов. Она закрыта. Но я вам сейчас покажу такую же. На третьем этаже. Только с бонусами. И эта квартира действительно достойна вашего внимания. Ну, напишите в комментариях свои впечатления продумано все до мелочей в этом доме здесь счетчики если вы поднялись у вас пакет можете его повесить на крючок потом зайти в свою квартиру висят часы вот она 60 или метров это не мансарда это полноценная квартира угловая три окна два стояка это значит спланировать ее можно как угодно То есть получится полноценная двухкомнатная квартира везде будут окна это французский балкончик видно немного моря но здесь дело не столько в виде сколько места расположения и самой планировки. И, конечно же, бонус, который я вам сейчас покажу. Вот этого гнилого зуба скоро не будет, слава богу, будет тут гораздо красивее. Вот Смотрите, по документам у вас 63 или 66 метров. Вот видите, это не мансарда. Вот здесь уже на полу сделана супер хорошая гидроизоляция, то есть здесь осталось только положить плитку. И такая же площадь, она будет являться для вас бонусом. Сейчас покажу, как сделали соседи. Кстати, Игорь, Ольга, если вы меня смотрите, вам большой привет. Сейчас покажу, вот как они сделали. Смотрите, здесь делаете крышу. Можете здесь сделать кухню, террасу, да все, что угодно. Спортзал. Хороший вид здесь. Вполне. Видно море. И смотрим, как сделали. Соседи. Здесь тоже хороший вид. Вот. Накрыли крышей. А тут... Вот у этих соседей не знаю, что будет. А у Игоря с Ольгой у них будет кухня. Вот здесь они себе делают кухню. Как вам такой вариант? Пишите в комментариях. И сейчас покажу еще одну квартиру, которую мы смотрели с Аленой и Антоном, которая тоже, кстати, очень понравилась. Виноградик. Растет это вот в этом клубном доме. Территория, как видите, закрытая. Растут пальмы. В квартире имеется два парковочных места. Есть мангальная зона, беседка. Дом имеет два входа и выхода. Это вот второй. Я зашел с парковки, можно было зайти с обратной стороны дома. Чистый ухоженный подъезд. Хорошее соседство. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 105 метров с потрясающим видом на море. Квартира под ремонт. Старая уже все выгребли. Совмещенный просторный санузел. Это первая спальня. Квартира планируется в полноценную трешку. У меня уже был покупатель, который ее распланировал. Но, к сожалению, ему не одобрили ипотеку. Такой большой балкон. Смотрите. Растет виноград. Я, наверное, не удержусь, угощусь. Смотрите, какой крупный. Давайте по порядку. В общем, это первая спальня, не помню, сколько она метров. Если ее планировать трешку, все комнаты будут с окнами. Как можно сделать? В общем, как вариант, кухонный гарнитур можно сделать здесь, а можно эту стенку убрать. Вот это помещение можно распланировать на две комнаты. Кухня может быть и здесь. В общем, площадь окна позволяет, можно сделать полноценную трешку. Есть уже проект по увеличению данной площади. Она 75 метров, но вот эти стены не несущие. Соседи их убрали, вынесли, оставили только вот этот балкон. И тем самым жилая площадь из 75 метров превратилась в гораздо большую. Вот так, собственно, сделали соседи. Видите, вместе с окнами вынесли стену. Смотрите, весь дом обтянут виноградником. Такое окружение. Достаточно вот этого балкона оставить, а вот эту стенку перенести сюда. Тем самым значительно увеличится площадь данной квартиры. Я еще виноградиком угощусь. Просто наивкуснейшее, честное слово. Красота. Как вам такой вариант? Таким образом, три неполных дня мы выбирали двух- или трехкомнатную квартиру в Сочи. После третьего дня приоритеты остановились на последних трех вариантах. Алена, Антон, вам большой привет. Я уверен, вы сделаете правильный выбор. И для вас, уважаемые зрители, у меня всегда найдется интересное предложение. Поэтому, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Инстаграм. Там тоже много всего интересного. На у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.